Из моего домика в деревне. Еще раз хочу вас поздравить с Новым годом, с Рождеством, которое уже наступило, подарило нам радость семейных отношений, светлый праздник. Пусть всегда он собирает большие вкусные столы, явства, которые бы радовали наши, наши семьи. В общем, я вам желаю всех благ земных. Стою на улице, прибежала с почты, я получила посылку от Зои Бурмистровой. 2018 год подарил мне встречу с этой замечательной женщиной. Вот с опозданием, правда. Но я снимаю видео о том, как я получила подарок от нее. Почта не работала у нас в селе, поэтому вот только получила, иду. С нетерпением хочу ее открыть, эту посылочку, и сказать в очередной раз, Зоя, удивительный доброты человек внимательная, очень искренняя, ну и, конечно, добрая. И очень жаль, что я не могу встретиться с ней, поближе посидеть, пить чайку, пообщаться. Удивительно светлый человек. И я так думаю, что в 2019 год подарит мне добрые встречи, радости общения, очень искренних. и очень позитивных подписчиков. Я приехала из Голландии вот совершенно недавно, три дня назад. Хочу рассказать о том, как там люди живут, что у них интересного. я сделаю серию видео обязательно. Так что будем распечатывать посылку, которую мне прислала Зоя Бурмистрова из города Мыска. Зорочка у меня как да. Снегурочка. Прислала мне прекрасные подарки. И я хочу вам показать, что же мне прилетело в посылочки из города Мутищ от Зои Бурмистровой. Давайте посмотрим. Поздравления и пожелания благодати в нашей семье, моим детям, внукам, моему супругу. Мне очень понравилось. Я, я же открыла, поэтому я вам уже показываю. Вот такая ароматизированная подвеска. Я, собственно, никогда не пользовалась такой, но с твоей подачи, Зоя обязательно я попробую, что это такое. Это подвесочка в сиреневом стиле сделана. Ароматизированная. Вот посмотрим, как она работает. Я ее повешу и, конечно, вам покажу. Очень оригинально, очень красиво. У меня такой вещи никогда не было. Прихваточки. Тоже в таком же стиле. Их две штучки. Они очень хороши. Тут шуршит. Ох, мой. Тут еще даже ложка. Ложка, смотрите, как здорово. Ложка, ложка. А, любовь. Ложка, любовь. Зоя, спасибо огромное. Ну ты так оригинально все это придумала, оригинально сделала. Я удивлена. Очень, очень-очень трогательно. Спасибо, моя дорогая. И бабайские конфеты. Бабайские конфеты. Какая прелесть. Ой, вот после праздников надо худеть, надо стройнить. От сладкого никто, как говорится, не худеет. Но чай с конфетами я попью обязательно. Это очень вкусно. Бабайские конфеты. Оригинально вкусно. Зоечка. Ты моя Снегурочка была в прошлом году, ты мне присылала подарок, и сейчас ты опять выступаешь в роли Снегурочки. Спасибо тебе огромное, долгих лет жизни, радуй э, окружающий мир, радуй окружающих тебя, людей, своей добротой, искренностью, такой позитивным настроением. Пусть всегда в твоем саду цветут Цветы радуют тебя и долгих лет тебе жизни. Будь с нами подольше. Мы ждем твоих всегда добрых комментариев, ждем всегда твоих добрых и красивых слов. Долгие лета тебе, наша дорогая Зочка Бурмистрова. С Рождеством тебя, с Новым годом, мы тебя очень любим.